Любите прославлять Азербайджан, гимнастки неописуемо исполнили гимн. 21 апреля в Баку в национальной арене гимнастики стартовал второй день второго международного турнира по художественной гимнастике. Групповая команда Азербайджана в составе Медины Асадовой, Лямана Али Мурадовой, Сильджан Джизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафирзаде, завоевала золото в финале с обручами, а также серебро в финале с лентами и в многоборье. Предлагаем посмотреть, великолепное исполнение гимна Азербайджана, командой по художественной гимнастике, после победы на турнире.